Потанцуй со мной, лучше потанцуй со мной, лучше потанцуй со мной, я дарую тебе покой. Oh, no. Всем привет, uh -huh. И я хочу поздравить вас, дорогие женщины, а, счастья, красоты, гармонии, удачи, а самое главное отдыха В этот прекрасный единственный день в году желаю вам отдохнуть так, чтобы он запомнился не только на весь год, но и на всю жизнь. Поздравляю вас, дорогие женщины, 8 марта. Пока всем! марта мы едим мантики как всегда мои любимые мантики а вы что едите на 8 марта какая красота. Да,